Я жить без нее не могу! Ее глаза, ее запах! Хватит! Брожу одна по сентябрю, по сентябрю Сонку сказал, что не люблю, что не люблю Но что мне делать, как суметь тебя забыть? Перебороть? От листва я в облаках витаю вновь и будто снова слышу стук твоих шагов. Брожу одна по сентябрю, по сентябрю и лгу себе, что не люблю, что не люблю. Замечаю, Извините воле здесь живу, что забывать Илгу себе, что не Но люблю а... Забыть тебя я не сумею Солгу, сказав, что не жалею Солгу сказав, что не люблю Тепло уйдет, оставит грусть, оставит грусть Тебе твержу, я не вернусь, я не вернусь, Но сердце вновь зовет тебя, не слышит слов, И ждет любовь, опять любовь, твою любовь. Осенний дождь не замечаю, И лгу себе, что забываю, И лгу себе, что нет. Люблю забыть тебя я не сумею. Салгу сказав, что не жалею. Салгу сказав, что не люблю. Осенний дождь не замечаю и лгу себе, что забываю Илгу себе, что Быть тебя я не сумею, Самгу сказав, что не жаль.